Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим тайский суп с огурцами. Для этого нам понадобится мякоть свинины, шампиньоны, капуста пекинская, огурец свежий, имбирь сухой молотый, чеснок крупный, соевый соус, куркума молотая, орех мускатный молотый, перец красный жгучий молотый, масло растительное и по вкусу соль. кастрюльку, наливаем полтора литра воды, добавляем наши шампиньоны, доводим до кипения. После того как закипит, уменьшаем огонь и варим 7 минут. На разогретом растительном масле обжариваем свинину. Свинина нарезана тонкими полосками. Обжариваем, постоянно помешивая. В свинине добавляем наш чесночок и имбирь. Все хорошо перемешиваем и отключаем плитку. Обжарили свинину и добавляем ее в суп. Вливаем в наш суп соевый соус. Добавляем куркуму, мускатный орех и красный острый перец. Все перемешиваем. Доводим до кипения. Наш суп закипел. Добавляем огурцы и капусту. Если есть необходимость, то досаливаем. Даем настояться нашему супу 5 минут. И получился у нас такой вот замечательный суп. Можно кушать. Приятного аппетита!